Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сейчас мы находимся в самом центре Алании и знаете, куда мы идем? Идем мы в Оптику. Почему? Потому что ближется летний сезон и я хочу поменять солнечные очки. Отправляемся мы с вами в ЕСОПТИК, в которой мы покупаем очки уже, наверное, более пяти лет. Я покупаю очки для себя, делали очки Айхану, я заказал совсем недавно очки своей маме. И сейчас идем делать очки мне, солнцезащитные очки с диоптриями. Где находится ЕС -оптик? Многие из вас знают, но те, кто не знает, обязательно смотрите в описании к этому видео все контакты. И ссылку на карту оптики а найти оптику очень просто находится она совсем недалеко от магазина lc Kiki. переходите на другую сторону от магазина lc Kiki и напротив магазина lc Kiki есть магазин и e так вот для того чтобы попасть в без e оптик нужно пройти мимо магазина и e и прям Практически в конце вот этой небольшой улочки и находится наша любимая оптика. Дорогие друзья, это Левент Bay, многие из вас с Levent Bay уже знакомы, потому что вы приходили в эту оптику, покупали здесь очки, как очки солнцезащитные, так и с диоптриями. В этом видео Levent Bay расскажет нам о новом сезоне, конечно же о ценах и в этой оптике, что самое важное, представлены качественные оправы от экономичных до оправ класса люкс. Здесь есть солнцезащитные очки, вы можете также заказать солнцезащитные очки с диоптриями или самые обыкновенные очки с диоптриями, как у меня, с различными покрытиями и так далее. Мы, в нашем сайте, что en üst segment, altın kaplama çerçeveleri kadar hepsi mevcut. Hepsi bir şekilde dünya markası, insanların bildiği moda markası. Siz değerli misafirlerimize mutlu etmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Ne zıbıvayeti vklüçat subtitrı, şştabı pınayet to, o çömmü girelim na tureckim yazıke. Işşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Ekonomik gözlüklerimiz, e, siz Anastasia Show e, misafirleri olarak 200 lirada tuttuk. E, hepsi %100 el yapımı el ama Türk malı. Camlarımız polarize, UV-400 güneşten koruma özellikli. Esnek, inanılmaz dayanıklı. Her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin gururu gözlükler. Burada iki marka marka Swing. И X, несмотря на то, что это достаточно дешевые оправы и очки, они очень качественные. Я сама такие же ношу как солнцезащитные, так и оправу с диоптриями. Поэтому вот на такие очки эконом класса вы можете обратить внимание. E, Nike, Öga, Mont Blanc, For Art Puma yine spor gözlük sevenler için. Bu yılın yine en trend markalarından biri olmayadan aday olan Lufian diye bir gözlüğümüz var. Gerçek el yapımı. Kendi güneş gözlüklerimiz bu sene revaçta olacak. Çok büyük talep görüyoruz. Kreme ve bej rengi bu senenin popüler renklerinden olacak. Ve, e, sarı, на этом стенде представлены более дорогие оправы. Цена начинается от 450 лир и очень много интересных моделей. Например, одна из таких моделей, вот с такими, вот, смотрите, интересными, красивыми кристаллами. Кстати, напишите обязательно в комментариях, Какие солнцезащитные очки вы любите? Lens kullanıcıları için, yine e, şekilde günlük ve elimizde mevcut. De, kendini daha farklı hissetmek isteyen bayanların olacak şekilde renkli mevcut. Yine size şöyle bir En popüler renklerinden, en popüler çerçevelerinden biri olmaya namzetli gözlük. Açık renk canlı gözlüklerimiz hem gündüz hem akşam kullanmak için. Bu popüler <gülüyor> en popülerliği model ne kadar? Bunun fiyatı Anastasia 695 lira. Day-Ban hey od 600 lira başlıyor ve 1.5 tys. lira var. Bu yüzden siz de seçin. Кто любит вот такие вот зеркальные, кстати очень классные, с этой стороны такие синие, а на самом деле очень хорошо защищает. кристал. Mm -hmm. Hem polarize, hem de dışarı zaman ekstra sahip bir cam. Bu da, el Bunu da dene. Ручная работа не kadar наш. Этикет 495 евро. пять лир, видите, полностью ручная работа и одни из самых качественных линз в мире. Сейчас, ой, муж evet. очень мягкий, прям вообще не чувствуется. Чем дороже очки, чем тем они, естественно, качественнее и причем ручная работа. Bu yıl yine erkek gözlüklerimiz kemik, metal, yuvarlak, ditkörtgen, şu şekilde çift köprülü gözlüklerimiz. Yine el yapımı gözlüklerimizde sarılar 14 ayar altın kaplamadır. Organik camımız gerçek el yapımı şu şekilde flexibiliteye sahip gözlüklerimiz mevcut. Yine firmamızın üretmiş olduğu bu yıl için 3 renk camlarımız mevcut. Dünyanın en hafif çerçevesi olma özelliğine sahip %100 titanyum çerçevelerimiz var. Yine bu yıl şeffaf gözlükler çok moda olacak. Bayanlar için daha iri gövde güneş gözlüğü tercih edenler de İngiliz gözlüğü не забывайте о том, что в Турции невозможно измерить ваше зрение в оптике. Вы обязательно должны, должны приходить либо с рецептом от врача, либо с вашими старыми очками, которые можно, стекла которых можно замерить. Burada gözlüklerimizi ölçüyoruz. Montajdan öncesinde gelen tüm camlarımızı da yine burada ölçmekteyiz. Yurt dışından geldiğiniz zaman kendi gözlüklerinizi burada ölçebilir. Eğer ki bir Güneş gözlüğüne, numaralı Güneş gözlüğüne ihtiyacınız var ise elimizdeki renk şablonundan dilediğimiz cam rengini seçip size поэтому обязательно не забывайте ваши старые очки рецепт из россии если у вас такого рецепта нет то данный рецепт можно также получить здесь проверив глаза у окулиста у из yes есть такой сервис от оптики вы можете съездить к окулисту где вам проверят зрение и по самому последнему рецепту вы сможете сделать себе очки. Не забывайте об этом, потому что это очень-очень важно. Ну а сейчас я вам покажу те очки, которые мы а. раньше покупали uh, в Yes оптик Bay. Без Сейчас я, как вам и сказала, пришла менять свои солнцезащитные очки вот эти вот очки я ношу уже года три наверное. они кстати с диоптриями просто шикарно защищают от солнца но я хочу более такую классическую оправу поэтому решила их поменять но эти кстати тоже буду продолжать носить вот эти вот очки я заказывала наверное ну может быть не знаю по кач алтарь и I mean, yeah, uh, наверное, ну, месяцев 6 назад, может быть, ну, максимум год. И точно такие же очки мама у меня увидела, и мы сделали моей маме. Я надеюсь, что в скором будущем я поеду в Россию и передам ей эти очки. Видите, точно такая же оправа. И каким образом мы это сделали? Именно таким же образом, как я вам только что и говорила мама проверила очки у окулиста в россии здесь их сделали и я их ей отвезу если вы хотите заказать очки в ес не приезжая в турцию также можете прислать свой рецепт и вам вышлют очки по почте здесь же кстати я сделала вот такие вот более классические очки на всякий пожарный если вот с этими что-то случится и также мы здесь заказывали очки для чтения Айхану. Но сейчас я хочу поменять именно вот эти вот очки э, с диоптриями солнцезащитной. гунеш mm -hmm. tabii e, sizin 100 e, mm -hmm. özellikle, kalitesi, sizi ne kadar koruyacak, ne kadar UV 400 özelliğine sahip, mm -hmm. e, polarize olup olmaması, Bunlara tabii ki özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu farklı bir cifre, sunsuzunluğun açıları, süper renkli, yani. bu böyle bir cimşu ve zirkalınluğun açıları. Hepsi organik camdır. E, renkler zaten özel tasarımdır. Asla ve asla kimyasal boya kullanılmamaktadır. Hı hı. Keza aynalı olan camlarımız da Aynı şekilde üretilmekte. Hı hı. E, kendi fabrikamızda zaten bunların üretimlerini yapmaktayız. Eğer ki müşterilerimiz yine e, normal transparan camın haricinde e, kameleon isteyecek olurlarsa hı hı. onları da şu şekilde göstereyim size. Kameleonu, видите? Na sveti, ani svetli. A kadar, ve sonunda, ani böyle bir şekilde. Да, темные транспаран Bu, напишите в комментариях, обязательно любите ли вы вот такие вот uh, интересные цветные очки? Я люблю, конечно же, супер темные. Ну а если вы любите, например, зеленые, розовые, желтые, обязательно напишите, потому что для лета, но это так. Мне кажется, такая веселые, красивые, uh, веселые, красивые линзы. Okuma gözlüğü isteyenler için şöyle direkt boyuna takılan yakın gözlüklerini getirdik. Yaklaşık 3200-3400 civarındaki optik çerçevelerimizle sizleri mağazamıza bekliyoruz. Здесь представлено большое количество э, люксовых брендов, например Сальваторе, э, В Прошлый раз я видела оправу Барбери, мне кажется, ее продали, но она была похожа, вот, э, кстати, на вот эту вот оправу Том Форд. Я очень люблю вот такие вот э, очки с, как вы уже понимаете, такой темной оправой. Э, не знаю, идет мне или нет, скажите. Сейчас померю также. Вот это вот интересное право сальваторе феррагамо кстати очень очень легкая классная вот это вот э, tom ford стоит 1650 лет а сальваторе феррагамо стоит 2130 лир если вы любите люксовые модели и кстати очень интересные модели в этом году одна из вот таких вот моделей с, э, с золотым покрытием видите в этом году Модные вот такие вот интересные формы душки 1980 лит. Кто любит без оправы вот такие вот легкие очки. Поэтому на любой вкус есть оправа, стекла В общем, самое главное выбрать. Стандарт органикчам. Заликли, Her türlü zararlı ışıktan sizi koruma özelliğine sahip. Şu şekilde bakın. Özel. Kaplamalı ve UV400 güneşten koruma özelliğine sahip camlarımız. Progresif camlarımızda. Progresif lins progresif lins progresif lins ve bu optik var. <gülüyor> progresif lins yapmış olduğumuz progresif camlarda tamamen uluslararası garantide UB-400 yine korumu özelliği e, ve antirefleri özel geniş koridorlu camlarımız. Bu e, progresif camlarla birlikte tüm müşterilerimize her türlü uluslararası garanti belgesini de vermekteyiz. Dünyanın yaklaşık 42 değişik ülkesinde temsilcilikleri ve fabrikası olan Mm -hmm, гарантия. гарантия международная, которая действует в 42 странах, поэтому смело можно покупать и заказывать, заказывать здесь очки. Друзья, я просто в полном восторге. Хочется всяких разных оправ и сразу, но я не страдаю вещизмом, поэтому я всегда себе каждый сезон покупаю что-то новое. И я присмотрела себе очень классную оправу, надеюсь, ее сделают в скором времени. И я вам ее покажу, или вы меня, меня увидите в этой оправе в следующих видео, именно солнцезащитных очков. Поэтому э, приходите, вдохновляйтесь, мерите, наслаждайтесь, смотрите дорогие, недорогие очки, мерите все для того, чтобы носить очки с удовольствием. Потому что это действительно ну, невероятное наслаждение. Я очень-очень люблю очки. И, как я уже сказала, в этом году присмотрела себе что-то необычное. E, Kız çocukları için şu şekilde güneş gözlüklerimiz de elimizde mevcut. Vot neşkelka oprav i soltzaşitni hachkov. For art sake İngiliz uh -huh. Dediğim gibi şöyle hafif e, yanda dönecek olursanız, yandan da zaten uh -huh. e, gerek buradaki detaylı el çok daha görebilirsiniz. Çok от Gucci, смотрите, вот такая вот модель 631 евро, очень классная. Почему? Потому что полностью, полностью закрывает глаз. модель. Друзья, кстати, здесь вы можете выбрать любую оправу солнцезащитных очков. И вот эти вот линзы могут поменять, поскольку сейчас они без диоптрии, могут поменять на линзы с вашими диоптриями, если вы хотите что-то такое необычное. Максмара, так, мерю. Вот эта вот марка Максмара, кстати, тоже очень популярная марка. И здесь вот такие вот интересные, видите, вкрапления из камней. Очень классная, вот, вот эта вот форма всегда очень-очень популярна. Загадка, как вы думаете, что это за марка? Напишите обязательно в комментариях. Даю вам три секунды. Раз, два, три. На самом деле эта марка производства, вот это вот оправа произведена ЕС yes, Оптик, это производство как раз вот Левент Б. Видите, какую интересную модель они придумали. Просто потрясающая, очень красиво. 2400 Накодарь? 2400 лир стоит такие очки. Друзья, скажите, пожалуйста, что вам понравилось больше всего? Мне на самом деле очень понравилась вот эта вот модель. Почему? Потому что полностью закрывает глаз. Ну, смотрится просто очень классно. И еще одна модель. Какая? Куда? Bu? И etti. вот это вот тоже. Производство в этом году собственные очки есть yes, оптик Посмотрите, как здорово. модель называется Эджи. Дочку Левенбей зовут Эджи. посмотрите, какая интересная. Ч ⁇ Кезельбир модель? Очень классная Нека, да? Вот, только 900 лир стоит вот такая вот модель. В общем посмотрите какие потрясающие модели здесь есть и напишите обязательно в комментариях какая модель вам понравилась больше всего в этом году на самом деле я хочу что-то что-то необычное ну и конечно же сделаю очки с обязательно со своими диоптриями в общем Выбор просто огромный. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравился этот обзор. Ну и, конечно, желаю вам прежде всего здоровья. Носите правильную оправу, качественную оправу. И всегда заказывайте себе качественные линзы и стекла для своих оправ. Только в оптике. Потому что именно это является, опять же, залогом здоровья ваших глаз. Ну и вашего здоровья. Валанье. Как вы уже поняли, есть такое место, это ЕС-Оптик, где вы всегда можете приобрести как классические, так и самые современные оправы. Ну и, конечно же, те линзы, которые вам необходимы в соответствии с современными технологиями. Поэтому, приезжая в Аланию, в Турцию, добро пожаловать в ЕС-Оптик. Приходите, заказывайте и будьте здоровы. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.